А теперь показываю сам тест. Угу. Согните вовнутрь. Давите стопой вовнутрь. Дам, дам, дам, дам, дам, дам. Получаем гипотонию. Это гипотония подколенной мышцы. Подколенная мышца, она диафрагма колена. Очень много проблем именно с гипотонией этой мышцы связано с артрозами, образованием кист Бейкера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 Удерживайте ногу. Угу. И давите пяткой на мою руку. Даем, даем, даем, даем, даем. Получаем гипотонию. Показываю еще раз. Удерживаем, стабилизируем. Давите. Даем, даем, даем, даем, даем. Гипотония. Для удобства, если вы хотите протестировать хамстринга с противоположной стороны.